Муртнама дарича линче Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! Ну что ж, сегодня я, как и обещала, показываю вам свои покупки, которые совершены на блошином рынке во дворе музея Москвы. Конечно, выбрать было очень сложно, потому что вы видите очень много различных предложений и очень интересных. Но все же я выбрала для себя. Очень красиво. 300 рублей. что ли у вас эти а у вас розовые только одна это тоже да я не знаю ищите там сегодня много всяких номеров. да я вот эти возьму у вас друзья ну что ж это все покупки которые я вам обещала показать и начнем вот с этих розеток. Все-таки розетки я выбрала не цветные, а вот такие вот. Как будто бы хрустальные, но это стекло. Вот, видите, виноград. Цветок такой, вроде лилии. И листик я решила, что мне для сервировки такие красивые вещицы нужны будут. Еще одна моя удивительная покупка. Это вот такой вот небольшой сет. Это чайник, сахарница и молочник. Вот молочник такой я купила в Александрове на облашенном рынке. Но он там стоил, по-моему, 100 рублей. вот. А этот я купила весь такой набор за 600 рублей. Вот на этом рынке. Так что цены, а, как вы покупка. видите, разные. Видите, он с рисунком. Состояние Небольшая совсем. Вот. С рисунком. Марганцевое стекло. Она совсем небольшая. Но мне как раз такого для дачи надо. Потому что я ее купила для дачи. Так, это третья моя покупка. Ну и четвертая моя покупка. А, вот еще я вам ножку покажу поближе. Посмотрите, какая ножка красивая. Долго смотрела здесь, ничего не увидела, никакого клейма. Это моя покупка. Вот такие две вилочки, как раз к моим серебряным ложечкам. За две я отдала 500 рублей. Это мельхиор. В отличие от ложечек, да, ложечки серебряные. А, поэтому они такие дорогие итальянские, да? А. Не с пульсами всегда проблема. Ну, хотя фиалки тоже не под все, да? А? Фиалки тоже не под всю посуду. Ну, под белую нормально будет, ну, да. Ну, под белую хорошо. Я более того, вы знаете, у меня сегодня днем приходила женщина, и она говорит, почему так мало колец, мне надо 8 штук на стол. Я говорю, вы под эти фиалки купите просто белые кольца, поможете да, через да, одну. Да, да, И да. будет исключительно. Да. Я все же купила вот эти кольца. Но они мне очень понравились. Посмотрите, какая красота. Такой фарфор, листочки, бутончики. Все такое в идеальном состоянии. Дорогие друзья, удачи, мира в душе, мирного неба, а я буду молиться за вас. До встречи, мои дорогие!